День в день, час в час, минута в минуту. Радиоболтком. Утро на болткоме. Ну что, «Утро на балконе» продолжается, Олег Пек, Александр Шунин, и к нам присоединяются наши гости. Дело в том, что сегодня открывается фестиваль Time, приглашает Инесса Галланта. Это вот такой особый фестиваль после действительно ковидных ограничений. И открывается этот фестиваль замечательным дуэтом «Игутесман и Джу». И сегодня как раз в нашей студии Алексей «Игутесман и Хенги Джу». – Привет! – Привет! Очень приятно быть тут с вами. – Все, мы записываем это like... <laughs> как <Джинка> теперь мы джинка. – Абсолютно, <laughs> да. Это новая наша заставка <laughs> таким глубоким голосом -то. Называть всего три цифры – человек особого таланта. – They're complimenting your, your deep <laughs> voice. – That's my radio voice, just for Radio Balcom, 93.9 FM. Good morning. Wow. Wow. — Вау! Вау! — что человек всю ночь репетировал, yeah. <р Schwarzwald>, чтобы прийти к нам. Но это дорогого стоит. Yeah. To... — Мы yeah. вместо... Ну, за, за это вечером придем на ваше выступление. Будем yeah. слушать и аплодировать. — А Скажите, действительно, ведь мы всегда воспринимаем классических музыкантов очень... Ну, как люди в строгих костюмах. А, обязательно такие, ну, должны быть немножко, ну, я не знаю, стереотип скучный, унылые, которые занимаются... — в целом. Серьезные, серьезные ладно, серьезные. унылые, нет. Откуда вот это безумное веселье? Почему классическая музыка вот в вашем исполнении такая веселая? You know, you can answer this. I think I'll answer that. Ну, в принципе, это так, потому что мы тоже, когда мы учились, мы вместе учились в Минухинские школы, очень тоже серьезные школы, в принципе. Очень серьезные. Да. Но мы все время считали. Что музыка, самая музыка, даже классическая музыка красивая, смешная, интересная и все такое. Просто весь этот бизнес классической музыки такой серьезный. Мы никогда это не понимали. Мы считали, что в принципе даже классическая музыка бывает очень смешная и ироническая и красивая. И из-за этого мы в принципе начали делать концерты, на которые мы хотели бы идти. И мы считали, что концерт нормальный, классический, это типичный классический концерт, атмосфера бывает немножко, как будто кто-то умер. Uh -huh. Приходят все в черный, мы в секциях трагическое, все такое. А музыка прекрасная и интересная, и.. Интересна, и, и тоже не, не, не все время такая грустная. И из-за этого мы начали делать концерты, где можно и смеяться, и, и, и кричать, ну, может быть, кричать меньше, <связать> мы будем кричать. Но и, и тоже концерты, где есть классическая музыка, конечно, мы, мы играем классическую, серьезную музыку, но тоже разные стили музыки. И у нас из-за этого тоже прекрасный гость есть. Э -э -э -э, Адам Бен Эзра, это феноменальнейший басист который не только играет на басу, но он танцует фламенко, в это же время как играть на басу, он поет, он делает такие сумасшедшие и прекрасные вещи, и он тоже будет как фичер в нашем концерте, и тоже там музыка, которую мы играем, это не только 100% классический, мы оба Композиторы, мы оба очень много пишем музыки тоже, и наши композиции тоже будут там, но наши композиции в стиле, в классическом стиле, тоже в стиле фанк, в стиле джаз, значит, это концерт такой очень-очень специфический, но я думаю, что очень красивый. Учитывая ваше эксцентричное поведение и манеру исполнения, какую реакцию от публики вы ожидаете или, скорее, приветствуете, что вам нравится? Но нам нравится, когда, когда публика кричит <laughs> в, в позитивном. Не, не был, конечно. Не. Есть uh, асскин. What kind of reaction do we do we like with arcs, uh, from the public when... The one where they go. <laughs> вот такую реакцию нам очень нравится Не, ну смотрите, в наших концертах в принципе можно и, и посмеяться, и похлопать, и можно тоже. Uh, Uh, как-то еще, uh, cry um, uh -huh. и можно uh -huh. тоже плакать, потому что есть все время у нас моменты, где, которые красивые и эмоциональные the thing is that our shows are actually about the music uh -huh. and when you mix it with humor and theatricality and other types of humor and music what happens when you start to play music uh, without anything, is that people start to listen and they listen with an intention which they would not have probably otherwise mm -hmm. and so that makes it very special so we actually I don't know if Alexis said this mm -hmm. but we're not comedians or clowns we're mm -hmm. actually first and foremost musicians mm -hmm. and we have fun with music but we never make fun of music mm -hmm. we use the tools of humor and comedy in order чтобы в принципе берем это юмор, чтобы люди понимали музыку лучше. Вот так может быть. Здесь определенное такое подвижничество, и вы как бы знакомите с классической, с так называемой классической музыкой публику, прививая любовь через этот неожиданный — Неожиданное преподнесение, да? да? — Да. И тоже интересно в этот шоу сегодня. В принципе, это, этот шоу будет э, интересным, потому что не типическое шоу. Это шоу э, или концерт сегодняшний. Мы начинаем с бисом. То есть мы начинаем концерт с тем, что мы приходим на, на, на концерт и говорим «Спасибо большое вам! Спасибо! Вы были прекрасной публикой! До свидания! We love you! Bye-bye!» Вот так начинаем, потом и мы уходим, и мы ждем, что тогда будет. А бу бу бу публика понимает mm -hmm. или не понимает, тогда мы раз приходим, говорим «Спасибо большое, bye-bye, thank you very much everybody!» peace, peace. Yeah. Gone, gone. И тогда мы приходим и говорим окей, we will play you one last piece». Mm -hmm. И вот так начинается концерт. И каждый номер мы выходим и говорим, что вот это сейчас будет самый-самый mm -hmm. последний номер. Знаете, наверное, маленькие дети, вот, которые ходят в первый класс музыкальной школы, наверное, счастливы подобным очень-очень коротким концертом классической музыки, ну, которые нас... не готовы полутора часовым, двум часовым мучениям, вот эти вот то, что вы говорите, все сидят как на трауре, как на тризне. Да. Потом прийти домой и сказать, «Родители, они выступали, всего одну вещь сыграли, классные ребята, я Только обожаю музыку». Одну вещь, а потом еще одну вещь, а потом еще да, потом одну потом как как-то они вот что-то а как-то увлеклись. Самое начало мне больше всего понравилось. languages, parts world, And although our show is not dependent on language, we always tried to speak, like when we performed in Russia, although I don't speak any mm. Russian, I learned Russian just to communicate with the audience. Mm. And we even performed in Korea, where Alexei <laughs> doesn't speak any Korean, but he also I learnt learned Korean. Korean. Uh -huh. yeah. So in Spain we perform in Spanish, uh, Italy, Italian, etc. Et And then when we wrote this show that we're doing uh, tonight in Yuramala, Play It Again, we thought, oh, God, it, what are we going to do about language? Mm. Because every time we have to change and translate, and if we improve or make a correction, so we said, you know what? Let's do it in all languages. Mm. So today we will speak in English, in Hungarian, Hebrew, French, <laughs> Italian, <laughs> German, Italian, Spanish, Spanish <laughs> even uh, Klingon. Yeah, <laughs> yes, so we, you know, В принципе, шо уже начинается. Yeah. Uh, <laughs> uh, что касается репертуара, который uh, мы сегодня услышим, кроме клингонского языка? Uh, в принципе, репертуар очень. Uh... Диверсо. <laughs> это будет, например, будет uh, Энио Марикона, прекрасный композитор в фильм будет Пьяцола, Чарли Но в миксе с Бахом будет Чарли Чаплин Смайл в миксе с Малером. Uh, uh, будет Глория uh, Гейнер I Will Survive. Estilo... В, в, в еврейский. <сорщ> <но, например, круто> неподготовленному слушателю главное Survive после вашего шоу. Да, тоже будет так же, как я сказал, композиции, которые наш, наши, наши и все вещи, которые, в принципе, наши тоже наши аранжммент э, и мы, потому что для, для нас в принципе креативное самое важное и мы пишем много музыки, много музыки тоже публицируем на Universal Edition, где можно покупать наши ноты и многие молодые люди тоже играют наши пьесы, которые нам очень нравятся тоже. А в чём секрет того, что вы так долго ну, вместе? Ну, wh wh what is secret of you soul so long together working, working together? Uh, we cook for each other. <laughs> <laughs> uh, uh, well, we секрет? started mm. as friends. We mm -hmm. met at the in school, mm -hmm. as he said. And uh, we always had uh, the same interests in trying to make classical music and concerts just more relevant for this generation and so uh, yeah we you know we do argue we do mm. have differences but we work through them It's, it's like a it's like a marriage actually He's, he he he a... mm -hmm. so. <laughs> <laughs> да будем современными не бинарными mm -hmm. а, ну раз уж начали с шутки что готовите друг друга тогда про кулинарные предпочтения если вы такие эксцентрики на сцене в музыке что тогда по еде ну, по идее, мы тоже очень любим разные, разные вещи. Например, мы как раз был, были в Сан-Себастьяне, Uh, mm -hmm. То есть мы играли... Да, кулинарная столица mm -hmm. вообще в принципе. Да, правильно. На, мы... на, на квадратный километр большее количество мишленовских ресторанов. Yes, that's right. Да, mm -hmm. правильно. Yeah. Ну, мы играли в Биорице, который где-то 45 минут оттуда, но мы сказали, мы будем жить в Сан-Себастьяне <laughs> из-за профессиональных <laughs> кулинарных uh, reasons, mm -hmm. uh, И мы, по правде, три дня кушали, не знаю, по... Пять раз в день, я думаю, <laughs> или шесть раз в well, день. Ну, после этого интервью, ты будешь иметь кофе, специальный кофе. Да мы, не, мы все время ищем в каждом месте самые интересные кулинарные вещи, которые для, для нас очень важны. Например, у меня, у меня есть тоже композиция, которая есть инспирация от кулинарных вещей, например, есть... Рассини. Uh, <laughs> mm -hmm. Например, у, нас, у меня есть пица, которая называется «Гогонзола фэнтези», mm -hmm. и вот такие вещи, и да. Мы очень любим покушать. А вот э, путешествовать по миру, постоянно быть на чемоданах, это да. проклятие музыканта или наоборот, ну, возможности увидеть мир? Ну это все, для человека все может быть э, плохо или хорошо. Если я то люди спрашивают много раз, Люди меня спрашивают, mm -hmm. почему, как трудно так много ехать. А я говорю, it must be so hard to be in the same place all the time. Mm -hmm. Я тоже считаю быть в одном месте делать одну и делать одно и то же вещь тоже очень трудно. В принципе, и смотря какой тип тип человек ты и как много ты едешь. We travel a lot, да, но у нас тоже есть баланс, потому что мы тоже иногда мы же новую музыку пишем, we are, we are working on new music all the time, мы э, пишем новые шоу. Э, например, мы для следующего года мы, мы делаем шоу с оркестром, и, и тоже мы, мы две для, про Рахманинова, которая будет большая, 150 лет э, anniversary, э, и, и я много фильм, музыку тоже пишу, mm -hmm. музыку для фильма, все такое, и тогда бывают фазы, где мы не несколько недель по правде дома. Значит, у нас есть хороший баланс, в принципе. А публика, она похожа или нет? То есть вот классическую музыку воспринимают одинаково по всему миру или есть отличия? But the public is, I think it's the it, it is same but, different we, but have, different. we have kids, uh -huh. we have No, them. no, but All I mean in the in the different in the different no. world. Ah. Uh -huh. I mean, it's same but different. Юмор yeah. yeah. uh -huh. uh, есть, конечно, который немножко специфический. Uh -huh. Например, в, uh, в Японии, Китае, <laughs> Корее понимают меньше иронию. Uh, <laughs> или сарказм, там, в принципе, сарказм нет. Если ты скажешь, что ну, О, «прекрасно ты сделал, молодец!» Вот mm так -hmm. сарказмом, они подумают, ну, он сказал, что молодец. Из-за этого, например, такие шутки труднее. Но шутки, которые мы делаем с музыкой, это такой тип юмора, я думаю, всюду понимают. А насколько вот действительно люди разные вот вы упомянули о том, что разного возраста вот mm. дети насколько дети вот вовлекаются вот реагируют насколько вот с возрастом? Yeah, I know we have to ask them, no, we have a lot of kids, uh, teenagers, their grandparents, par I mean really all yeah. kinds, and also you don't have to know anything about classical music to come to our shows. You just uh, buy a ticket and sit there <laughs> <laughs> <laughs> no it's important it's not important because right? we mix it with. И для нас и, и интересно, по, по правде, у нас бывает в концертах, у нас были, например, где пришла бабушка, дедушка и... Матрёшка. Э, Матрёшка? No? И, матр... <связывайтесь> <связывайтесь> <связывайтесь> и, и, и, и мама, и тогда и uh -huh. тоже внук, и все, ну три или все четыре генерации, и все, да, всем нравится. Sometimes for different reasons. Mm -hmm. И да, потому что, если, например, человек знает классическую музыку, понимает классическую музыку, все такое, тогда найдет очень много секретов тоже в нашей шоу. А если ничего не знает, маленький ребенок, они смеются из-за других вещей просто. Mm -hmm. Значит, в принципе, в наших шоу что-то есть для, для всех. всех. — То есть, получается, что для для детей, может быть, это способ приобщить их к классической музыке? — Ну, точно, точно. Ну, то есть нет. это не будет такой концерт, где нужно обязательно что-то там не шевелись. Что, ну, не, да не, мне... не, можно смеяться, это... можно шевелиться, uh -huh. но есть моменты, где просто слушаешь и наслаждаешься. Uh -huh. uh -huh. А если вот э, такая специализация у музыкантов, то есть э, когда человек играет баха, то есть вот не трогай романтиков, э, вот, ну то есть вот, ты специализируешься в одном направлении, или можно играть, я понимаю, что у вас вот такая всеядная музыка очень uh -huh. разная, вот как относятся к... Ну, в принципе, мы считаем, все могут играть все типы музыки, если хотят. Но все uh, могут тоже, в принципе, из-за этого мы играем тоже музыку поп музыку джаз, фанк и разные стили музыки тоже. Потому что, например, я написал очень много дуэтов для двух скрипок в разных стилях. Потому что каждый раз, когда я еду в какую-то страну, я, уч... я хочу учить этот стиль и учить, как они играют звук, там, ритм, грув. И мы очень любим, в принципе, тоже это брать в нашу музыку, как и Гудасман и Джу. Um, но это тоже не каждый должен это делать, потому что есть тоже прекрасные музыканты, которые только играют барочную музыку. Mm -hmm. Но для нас мы очень любим вот это diversity. Mm -hmm. Ну, это же по большому счету каждому свое, кому-то искренне нравится да, всю жизнь да, играть да. одно и то же, правильно. вам нравится экспериментировать, абсолютно правильно. Абсолютно нормально. Что касается э, множества путешествий, множества мест выступлений, наверняка же все равно есть э, самые близкие к сердцу, куда хочется возвращаться, возвращаться. Вот у вас это что? А возвращаясь, where do we love returning Ну, конечно, Латвию, Которое, конечно, вас вдохновляет каждым разом на новые новые новые сочинения. Спасибо большое. А также латвийская кухня досконально вам знакомая. Конечно. We played one of our first concerts here. I mean, you know, in the early years when we were working with Gidon Kremer and the Kremer at the Baltica, we played here in это один из наших первых проектов, который мы делали с оркестром. Да, да. Мы были в Латвии несколько раз, мы играли с оркестром. Для нас, в принципе, очень даже трудно сказать, куда мы хотим обратно приехать. Потому что каждый раз, когда приезжаешь в обратно, и, например, так тепло, как тут нас э, вы и, и, и весь фестиваль нас э, welcoming, это очень... Тогда хочется, конечно, при, приехать обратно но — Ну, я просто для наших слушателей хочу сказать, что Джу заметил, что впервые с Гидоном вы играли. То есть это не шутка, это вот здесь действительно серьезно, что Латвия — это одна из таких вот интересных точек на карте, связанных с вашей историей. А вот насколько самим музыку писать легко или сложно, вот по сравнению, когда ты играешь, исполняешь музыку там великих признанных мастеров, вот нет ли этого какого-то чувства? Боже мой, вот где они, где я или это? — в принципе, нет, потому что когда... Одна из самых важных вещей для, для человека и для креативности ⁇ это перестать сам, сам себе говорить, есть ты хороший или плохой. Stop judging yourself. Uh -huh. Потому что это и так и так сделает другие. Критики придут и будут говорить, что это лучше, это хуже. А сам просто как человек тебе нужно просто делать. И это тоже мы делаем, I'm just saying, because he's saying, how difficult is it to compose, if there's some, so many great... Services? I said, well, one of the most important things for us is, as humans is to stop judging ourselves and just to do. И, в принципе, то, что мы делаем, мы просто... Потому что мы любим, любим больше всего делать вещи, которые креативны, идеи. Это... Мы тоже чувствуем, что это как человек. Это наша самая большая, большая сила. Креативность. И, например, если я пишу пьесы, я не думаю, «О, ну этот, может быть, Бетховен лучше бы написал». Ну, может быть, но он умер, а я еще жив. Из этого я ее пишу. И есть пьесы, например, для скрипки, сольные пьесы для скрипки, как «Funk the String» или «Applemania», которые я смотрю иногда... На YouTube почти каждый день другой молодой скрипач, или даже не молодой, но другие скрипачи, новые скрипачи играют, и играют по-другому, и, и все такое. И, и, конечно, для меня как композитор это очень-очень очень интересно посмотреть, как люди интерпретируют мою музыку. И много раз и тоже играют песы, которые не особенно, что я считаю, что мои лучшие песы. Но это все время так было. В принципе, например, в Равеле тоже. Он же э, больше всего не любил свою болеро. Но кто и... это песок, которые больше всех играют. И в принципе, у меня тоже. I think maybe Funk the String is my bolero. Это, это Ну, я, в принципе, эту песу я тоже даже буду на шоу играть. Um, значит, сегодня, значит, я в принципе сам виноват. Я знаю, что вы сотрудничаете с огромным количеством известных людей. Вот в частности, с Джоном Малковичем. Вот насколько. Вот, ну, в чем почему вот это сотрудничество появляется? Вот как как эти люди появляются в вашей жизни? I think that the, the famous people we performed with. It, was just, it happened, by, just by chance. And, and most of it it's... Uh, в принципе, много раз даже это они просили uh -huh. с нами что-то делать. Не так, что мы говорим ой, я хочу с тобой что-то сделать. Но они говорят, эй, сделаем что-то интересное. Uh -huh. Например, Гидон Кремер uh -huh. к нам подходил и сказал, uh -huh. ой, я хотел бы с вами что-то де делать. И многие другие тоже. Uh, и по-разному, например, с Джоном Маковичем мы встретились на одном фестивале, и мы... мы так нам понравилось, разговаривали, все такое, что мы подумали, сделаем что-то вместе. И это мой проект называется «The Music Critic», который мы сейчас много делаем в разных странах. Может быть, в Латвию тоже приедем с удовольствием. И так получается, в принципе. Но для нас тоже в итоге кто-то знаменитый, кто-то меньше знаменитый. Это интереснее, где контакт есть, где интересно вместе что-то сделать. Только потому, что кто-то знаменит, это же не mm -hmm. значит, что это будет хорошо, если вместе mm -hmm. что-то сделать. Mm -hmm. Mm -hmm. Насколько... Ну вот, наверное, уже нам нужно будет заканчивать. Но вот фестиваль «Саммертайм», mm -hmm. он же действительно дает -да возможность проявить себя молодым. Вот как вы э -э тоже относитесь вот к этой проблеме вот, к ну вот, э молодого поколения? Насколько молодежь интересуется mm -hmm. классической музыкой? Насколько новое поколение музыкантов, талантливо, также вот горит исполнять классическую музыку? Ну, конечно, сейчас очень трудное время. Это очень трудное время, конечно, в данный момент, для музыки и для музыкантов. Это трудное время, потому что многие сейчас увидели, что музыка может быть для многих людей не так важно. Многие люди, возможно, поняли, что музыка может быть не так важно для многих людей. Когда mm -hmm. во время короны, где вдруг почти, почти все возможно было делать, только на концерты нельзя было mm -hmm. идти. Uh, но я считаю, что и мы считаем, что для человека это очень-очень важная вещь. Может быть, and, and for human beings it's a very-very important thing. Но, конечно, для музыки нужно гореть. Если ты делаешь музыку, if you're being a musician, you have to burn for it. И это мы считаем. И мы горим для музыки. Uh, и, и для... Yeah? I, mean... I think humans don't... Realize how important music is. I don't say that because I'm a musician. I think it's like uh, water and air. We just take it for granted because mm -hmm, mm -hmm. we're most of us are very lucky to have. Well, if we don't have air, we mm -hmm. die. But uh, a lot of the world, you know, we have access to water, so it's just it's water, water, it's water. But you know, if if there's a wedding or a funeral or an important occasion, there's always music. Imagine, <laughs> oh. imagine a horror movie or any kind of movie without music. But anything, it, even absolutely... you you go into your car, you turn on the music. It, it's But absolutely impossible moment. to have a day without music. Or at least, I, let's say, it's impossible to have a happy day without <laughs> music. Yeah, it's, it's, it's, музыка для человека, я считаю, такая важная вещь для чувства. Just чувство, чтобы, чтобы быть человеком. Из-за этого я думаю, что молодые люди в эти дни, в принципе, и тоже должны это понимать. И из-за этого мы действительно хотели бы поощрять людей, чтобы молодые люди оставались с музыкой. Не отдавать, просто потому что мы переживаем трудные времена. Потому что тоже, что это тебе дает как музыкант и как человек, когда ты играешь музыку, это просто невозможно. Сравнить ни, ни, ни с чем И у нас будет возможность все-таки сравнить Вот поручить прочувствовать это сегодня И да, подгреться по да. у этого огня Горящих двух музыкантов <св> На открытии фестиваля The Best of Summertime Приглашает и Галланта Сегодня в 8 часов вечера В концертном зале Дзинтери дуэт и Гудесман и Чу выступят А мы будем, конечно же, тоже гореть и аплодировать Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо Thank you. Слушайте Радио Болтком.